что вы приобретаете, какая обмотка двигателя, какой кабель питания. Это медная обмотка за буквально 10 секунд. Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей и я, Константин. Сегодня мы с вами разберем, как определить, какая обмотка электромагнита в насосах ручеек и чем они могут отличаться между собой. Как сделать так, чтобы вас не обманули? Вперед! Итак, смотрите, сколько у нас всяких много вариантов, и как понять, что вы приобретаете? Начнем с самого простого. Это стандартный насос ручеек с медной обмоткой электромагнита и стандартным кабелем. Это будет насос, выполненный по ГОСТу 26 287 имеющий артикул четырнадцать С. Здесь будет медь и кабель два на ноль семьдесят пять. Берем насос, проверяем. У нас с вами кабель питания крюнг 2 на ноль семьдесят пять ПВС. Следующее, что изменили, это сделали кабель тоньше. И получил артикул этот насос 19C. Здесь уже выполнен насос по техническим условиям, 19C технические условия и так далее. И так далее. Здесь будет кабель идти сечением 2 на 0,5. Это сразу визуально видно, потому что разница в кабеле 0,5 сечением и разница с кабелем 0,75 сечением. Примерно в полтора раза. То есть это визуально на глаз прям будет заметно. И еще третий вариант модификации насоса ручеек есть. Это насосы с артикулом 18C. Технические условия артикул 18C. Что здесь? Здесь будет идти алюминиевая обмотка электромагнита и кабель сечением 2 на 05 Минимальный кабель, экономная обмотка, самый дешевый вариант. Разница составляет... Примерно порядка 20% между артикулом 19 и 18. Итак, в принципе, за буквально 10 секунд вы можете определить, что вы приобретаете. Какая обмотка двигателя, какой кабель питания и за что вы платите деньги. Поэтому, чтобы вас не обманули, просто уточните артикул насоса или самостоятельно посмотрите, что на коробке написано. Итак, еще раз. 18C это алюминиевая обмотка плюс кабель утонченный 2 на 0,5. 19C это медная обмотка и кабель 2 на 0,5. И 14C это насос выполненный еще по ГОСТу с медной обмоткой электромагнита и кабелем 2 на 0,75 мм сечением. Итак, сегодня мы с вами узнали как узнать, что находится внутри насоса ручеек, не разбирая его, и как определить, за что вы отдаете свои деньги? Оставайтесь с нами, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, мы обязательно на них ответим. Будьте с нами. Всего доброго. Пока.